Кстати, помимо площадки, на которой собирались Рио, Солярис и Креты, у российской Hyundai Motor Manufacturing в вдобавок имеется моторный завод, и это не считая неиспользуемого конвейера, что прежде принадлежал концерну General Motors и готовился к сборке корейских кроссоверов.